Скажи пожалуйста, Дотя, а шо ЦРТБ у за растения? Ромашки. ромашки! Ромашки, ромашки, для Наташки! тебя привидение! А кто это у нас спрятался? Это охуевшая ебала, блять! Блять, жестко. 2007 2007 Егор Страйк, Егор Страйк, Егор She shoots her double leg. As long as she runs her feet, it doesn't matter how big and strong he is. I feel good. I knew that I wouldn't. Это, я так понимаю, более-менее открытый мир, да, удежда для перехода. Далеко не отходи. Сломают жену твою. Что делать будешь? Другую найду. Yo, yo nigga. <laughs> Closed set. Not for me. Come on. Тебе нужно зарядить аккумулятор. Вот с восьмого нахуй этажа это как так. Это у кого такой удлинитель, блять, подарите мне такой. Давай, вошли и вышли! Приключение на 20 минут! Шесть дней спустя <sighs> <laughs> It's, It's a mind It's, It's not a selfie, selfie stick. No. Oh, God, <laughs> <Go> <laughs> <coughs> <laughs> oh, oh. what up <laughs> you're a wizard Hey, ma'am, calm down, what kind of shots? SURPRISE! <laughs> Are you okay? <laughs> Lesson from the brain, seeing the beauty Вряд ли я тут, конечно, дождусь на курьера Шанс На микрочах О. Сука Бля, вот сейчас вот момент истины, гайс. Кланш бы не прочекал Сука, я готов, это момент всей моей жизни Я ради, я ради этого жил 27 лет, вот ради этого момента НО! <звы> СПАСИБО, ШНЫРКУРЬЕР! Это Россия. Вот, например, Анастасия. У нее родился 40-летний малыш. из крана счётный малыш. Воды нет 30 лет. Вот сейчас мы входим в туалет. А здесь читовский лет. На нахуй картохой поебало. Беларусь против Украины. Então, um, um, um, um, o que оба она <crawlingição> ничего нормальный конь зачетный давай давай двигай жопы ты в танцах малыш Деньги-то где? Спиздили. Все, все нормально, все нормально. Тут да, это, заправка взорвалась. <звы> да, если можно, кофе американо. <звы> а мне можно вискарику 150? <звы> <звы> а? Ну да, наверное, можно. А и мне тогда. Да нахер кофе тогда и не. Вырубай, блядь, будила, блядь. Тот момент, когда гололет и кроссовки За холм! <звук> Горит трава, Саша, стань, ёбаный, ты здесь, туши! Показывай трюк Давай, покажи проживает на дне океана спанч попсквэк пэнс желтая губка малыш без изъяна спанч попсквэк кто побеждает Показывай трюк давай покажи <постиво> соберись человек <постиво> Осталось триста метров. Навигатор Яндекс от Оптимуса Прайма. Почему я должен помогать этому отбросу? Ну иди нахуй отсюда. К как ты смеешь, зверодевка? Иди-ка ты тоже нахуй. Петушара! с Путиным и доказать всем, что он не годится больше быть главой русского государства. Боже, царя храни! Пинца! ты подвинулся, подвинулся. Кто еще подвинулся? Ты подвинься, подвинулся. Все подвинули, Теперь! птичек собирайте там ганошить в какой-то яме пока они там до однородной массы не сбродятся ну а ты потом черпаками можем прям черпать оттуда и есть сейчас опять хуй говорим сколько знаешь сколько миллионов просмотров будет сейчас прохуй это тренд серьезно ну конечно и влево на этом поднялась на хуе! Когда мы называем толстого э, горизонтально одаренным, то через некоторое время он начинает обижаться на горизонтально одаренного, и нам нужно двигаться дальше.